Может быть, пора угомониться Но я грешным делом не люблю Поговорку, что иметь синицу Лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему, как другу, Хочется мне думать про него, Будто улетает он не к югу, А в долину детства моего. Пусть над нашей школой он покроет. Благодарный передаст привет Пусть посмотрит, все ли еще служит Старый наш учитель или нет Мы его не слушались, Все про те же журавлей. Помню, мы затихли средь урока, Плыл в окошке белый клей, Видимо, надеждой и упреком служит человеку журавли. Видимо, надеждой и упреком служат человеку журавли ты тоже мой педагог а мы